Ну, по прошествии очистки газона триммером данным от Керхера убедился в том, что он очень легкий. Преимуществом еще можно добавить то, что э -э, малая шумность его абсолютно э -э, с обычными э -э, двигателями внутреннего сгорания все-таки они сильнее шумят. Здесь практически вот, не слышно. И удобность его использования, то есть, за счет того, что он маленький, легкий, им легко маневрировать. И еще один плюс, это индикатор заряда самой батареи. То есть, сейчас при очистке данного газона потратилось всего 70%, остаток 30%. То есть еще где-то примерно ну, половину данного газона можно очистить очистку. Площади, могу показать сейчас это непосредственно вот этот газон он там он за кустами и за все было очищено данным триммером буквально минут за 10 за 15 руки абсолютно не устали легкий ну, в принципе можно порекомендовать его подросткам женщинам ну и для небольших каких-то поверхностей для уборки поверхностей спасибо за внимание